Всем привет, дамы и господа, на связи Офисерк и... Дэл, собственно говоря, всем здорово. И мы продолжаем играть в МКшечку, и сегодня у нас две Бобени, Скарлет и... Китана, собственно говоря, да. Так, у меня получается сборка Ее Величества. Ты шо, у меня кровопролитие. И у нас способность станет с кинжалом и поток крови. А у меня трепещущий веер, причем в воздухе и королевская защита. Не знаю, что за королевская защита, ну ладно. Давай посмотрим, как это все работает mm -hmm. и работает ли это. Да, и будем смотреть в загоне для зверей в Колизее, Полосия. там, где нам есть место. Так. Мне просто интересно, как эти стрелочки будут работать, чисто стрелка Вперед или назад и должен какой-то прием выполниться. Что-то мне кажется, какая-то дичь. Ну да, может быть. Вот что-то она ничего не выполняет. Чьё? Вот так. А, мне уже можно, да, вот это. Отлично, рентген. Я хоть рентген могу сделать. О, э -э -э. oh. че это было, кровушка? Вот что вот то на кровью делает, а? Ах ты, че? пробил! Вообще нравится. Вот так, вот да. Танец с кинжалом я хочу исполнить. Давай попробуем. Давай. По-моему, у тебя этот танец происходит. походу, не сегодня. Да что ж такое, танец будет. Да ты заколебал. А, я так что-то хотел постануть и нет. а Как ты. тебе. Вот что mm -hmm, кро кровь, взрыв конечно, и чем он дает. Ах ты. О, у нас такие прям еще, кажется, есть. Я вспомнил. Ой-ой-ой. так по лобешнику ай все-таки мы сейчас попробуем вниз-назад икс ну попробуй-попробуй нет почему не прожимать не хочет. нет это не то не, nee, походу бесполезно мне сегодня. Да? А, о, о, о, во! Во, во, прошло. Вот оно. Во. Да стой. Да стой. так. Вол! Достой. Достой. Так-то вот так, да? В смысле? Что-то писюн из неоттуда вылазит, а Да, да, да. Ой. Ну да, это было логично. Охват. Ага, захват и отхват, да? Что это за куча крови, скажи мне. Это Скарлет. Да, ну я уж понял. Так, ну что, идем тогда дальше. Да, смотрим вторые способности у наших Гируинь. Да, конечно, это жесть. Некоторые приемы я так и не смог выполнить. Ну что, у меня получается раскрытый веер. Против Тут красной полуполиты. Да. И дневные лезвия какие-то у меня есть, кстати. Вот так вот. Крови порт и клеточное поглощение. Ну, крови порт. Неужели крови -порт. это Это какой-то телепорт, который так назвали. Видимо, да. Но оригинально же ведь. Правильно? Оригинально, да? Ну, начнем мы с поглощения. Клеточного. Поглощение чего? Клеток? Удачи, удачи. Поглоти там клетки. Судя по виду, Китана тебе не грозит. Ага, вот так, да? Поглотили. Гавипорт! Ай! Да ты охренел, что <свят> Что-то я промахнулся. <свят> Ай-яй-яй. Ага, вот так, да? Да ты ж заколебал меня уже. Ага, вот так, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да. Да ладно, ты все таки Окей, окей. Вот кому из нас полезнее было, да, этот потолглоу? Все, много мне снял хп, Ну, снял ведь. Эй, да... Да что ж ты? Упался. Ай-яй-яй, пробил. Да блин, как ты знал? Заметил. Не заметил. Да иди ты нафиг. Ага. Ах, вот так, да? Да что ж такое? Да что ж такое-то, а? Ага, вот так, да? Вот так, да? Ах, упался не -не -не -не -не. я. не все, пробитие, пробитие, ты че? Я упал Угу. Да что ж ты со своими о, ай дальними атаками просто заколебал. Ну давай посмотрим, что тут у нас. Бердечка бьется, жесть, разобьется. Аж с фаталитетом, какой ты. Что Третья способность Да, yeah, третья способилити Разукрашенная способность Потому что мы ставим Картиночку интересненькую Для нашего And персонажа Ну и смотрим, что мы еще можем сделать и Да, и у меня получается Синий вихрь Вот такой, сборочка У меня там бросок веера Танцующие Вера И наземная война Ничего себе! Ну а я буду да. с красной пеленой, изрыгание крови и кроваво-красный дождь. Понятно, смотри, какой я злобный. Изрыгание крови. Опять оно. В уши тебе. Блин, интересно даже. Так, я буду кровь изрыгать. Mm -hmm. Мг. <смех> <смех> у меня с каждым разом все злобнее злобней вид. <смех> О, изрыгнул. Да. да что вот это за фигня? О, Ни хрена. О. Типа я сейчас должен прям мощно тебя фигачить. Ага. <свят> <свят> ну чё, мощно меня пофигачил? Да я что то не чувствую, что мощный. Так-тошь я. Тут ты что? Да чё? О как. о как даже. Я победил? Ну да. Красная пелена, нужно ее сделать. One, two, Делай. Да. Это, кстати, она, походу. Да в смысле? О! Да что На, а понятно. Одними способностями жесть. Че это было? Да прям жесть какая-то вообще. Ой, кровавая баня. Не, веселая баня. Ух <свят> <свят> Видишь а... этот глаз, он следит за тобой. <смех> <смех> <смех> да. Да. Ну Но если глаза следят и за вами, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте <смех> лайки, <смех> оставляйте комментарии и прижимайте колокольчик. Да, в общем, с вами был сегодня Дал и эфисерк, но также следящий глаз. Всем спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.